давай давай крутим быстро 35 секунд работаем Секунд терпим. Пошло, сорок пять секунд жестко, давай работаем. Секунды еще давай. Дави. Темп избавляем. 5 секунд. Дави. максимум давим здесь. Yeah. <laughs>